Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. У меня сейчас минутка перекура, вот. но вместо курения сигарет использую эту минутку для, отв... для ответов на ваши вопросы. Илья Дмитриев, ну такой простой вопрос, здравствуйте, а в каком городе вы живете? Я родился в городе Киеве. А живу я в разных городах, я в основном живу там, где на данный момент работаю, то есть, вот где мой заказчик, там я собственно говоря и, и обитаю, поэтому у нас такой вот кочевнический образ жизни, можно так сказать. Но предприятие, офис находится на территории Украины. Так, следующий вопрос, Турук Макто, что за дренажный толстый шланг, я не понял то он будет так на дне лежать. Значит, смотрите, дренажный толстый шланг э, нужен для того, чтобы для распределения воды от подающего насоса. Этот шланг, он э, обеспечивает э, расконцентрацию напора, то есть, чтобы напор был спокойный, да, чтобы не, не был напор из трубы. Это называется... Приспособление для гашения напора. Ну Мощные насосы, да, они э, сильно размывают грунт. Это первое. Во-вторых, когда вы выключаете насосы, чтобы, чтобы вот этот грунт не попал в трубу и не забил трубу. Понимаете, для этого делается специальный шланг дренажный, и вода и под, в, подающих, в подающих приямках э, вода распределяется с помощью шланга. Я, у меня уже все, уже, мозги уже устали. Но его засыпают щебнем, его просто засыпают щебнем, ну камнями там и все, его не видно. Он, он, на, дне, он на дне, подающей емкости. Да, э, Эд Зиныч спрашивает нас: если пруд находится среди деревьев, стоит залить защитный слой бетона или сразу ложить текстиль э, с пленкой? Если это старые корни, основные корни, да, неразве... неразветленные корни, то можно положить толстый геотекстиль, потом пленку, потом геотекстиль, потом декор. Если же деревья молодые, то стоит защит... защитить бетоном. Почему? Потому что бывает такое часто, что молодые корни, прорастая, пробивают пленку насквозь. Они, Кстати, корни могут и бетон пробить, не только пленку. Вот, поэтому, если деревья молодые, то желательно делать бетонную защиту. Кстати, хочу сказать, что если, если деревья старые, допустим, да, то э, и вы рядом делаете водоем, то э, вероятность того, что вы погубите де дерево, меньше, чем если вы делаете водоем рядом с молодыми деревьями, потому что молодым деревьям нужен и кислород для развития корневой системы, и хороший дренаж нужен. Вот, и большое количество почвы рыхлой. А старое дерево, скорее всего, тол толстый корень, это только лишь это только лишь, ну, устоявшаяся, уже, короче говоря, структура, он уже не растет. То есть он питается другими корнями, которые на несколько метров, там метров 10-15, даже 20 бывает, э -э -э -э -э находятся вдали от основного ствола. Все, друзья, спасибо вам за внимание, с вами был Кости Юдин, до новых встреч, пока, рад был с вами пообщаться. Бай-бай, пишите свои вопросы, я буду на них отвечать.